Нулевое число. Вчера было десятое. Наши приключения продолжаются. Откуда ты не возьмись, потек бензин. Второй шланчик сверху он уже вынуто. Может быть, он и, и был. О, хорошо с нами есть человек, который ничего не боится в лесу. Обратно собираем, обратно собираем. Да. Чего, не тот ключик? Да, вот, Собираем обратно карбюраторный. Где-то потянул, все? Нет, нет. Ключик упал уже из рук. Пережимать-то тоже не стоит. Вот просто бачки. пидел. Вот, только что вытащили одну щечку, не успели ее обмыть. Вторая была хватка, но не, не обмытая рыба, закон падуча. Да, сегодня ветреный день. Сняли, оп, опять было как Блин. <смех> <смех> <смех> Я не видел какой величины, но что-то тут уже на выходе падло. Странно, только оттуда, вот, когда ведёшь, она приходит. В воде оттуда. А? В воде оттуда-то. Наверное, на мысу там стоит. сломаешь или мне опять ломать тихо-тихо это побольше чуть-чуть предыдущий об <свес> ну что хорошечно коптечно, конечно так может быть и пакетов не хватит и силы, блядь, прой... хребту ломать, Сашка, я ж тебя это, поздравляю. Дублет. Получается, что вот у этого озера практически нету болота, да? Ну вот. И в том конце, не в этом, там такое минимально, блин. Обычно болотные. Да. Тут он весь в лесу. Вот этого размоталось. Сейчас мы узнаем. Ну, я посмотрел. Давай снимайся. Че такая? У-у-у, сработала рогатка. Афина. Лазь, говоришь? Что, машиной занимаешься? Что собрал?